Приколы, пародии, смешное видео, короли смеха, обзор комедий, свежие анекдоты и юмористы какой-либо страны. Юмористы и любители анекдотов, юмор очень перспективно и правильно, прибыльная ниша, а правильный выбор ниши дает гарантию получения ежедневного, ежечасного, ежегодного и очень сильного и большого дохода. Создаем правильный, уникальный и интересный контент. Я вам дам 8 подсказок для этой ниши. Сделайте контент-план, выберите правильные ключевые слова.